Обычные стеклянные бутылки из-под алкогольных напитков были доработаны следующим образом. Разрезаны на две части, и на каждой части была нарезана резьба. Вот из-под пива кулер 0,5 литра. Было разрезано на две части, и на каждой была нарезана резьба с шагом 1,5 мм. Вот это стекло. Из подводки 250 грамм. Бутылочка. Также вот разрезаны. Нарезаны резьба на двух половинах. И самая маленькая это вот 100-граммовая бутылочка. Вот из подводки. Тоже шагом 1,5 мм. Все было сделано на токарном станке резцами.